Mm -hmm. Все. Всем привет. А сейчас я покажу вам, что такое кристальная арена. За победу в кристальной арене вы получаете книжки опыта, которые дают вам опыт, но в профиле этот опыт, полученный книжками, не будет отображаться за одну арену вы можете примерно получить 200 тысяч э, фейма за победу, за поражение вы получите 30 тысяч фейма примерно книжками за поражение. все это все что я хотел сказать и по по ходу боя я могу что-то до сказать. также у меня есть Привет, привет. и он сейчас с нами находится также на арену к вам может закинуть стульчика который вам особо не поможет в бою Это не не а стульчика имеют чего имею, имею ввиду человека который которого миллиона три фейма а, в общем, у людей по... Ну, представьте, у человека 3 миллиона фейма, а у... у всех остальных по полмиллиарда фейма. Ой, ну вот. А, ты протокол стольчика? Ну да. Хил, давай. Лечи меня. убили. На арену, если вы не прошаренный, только начали заходить в нее в арену, вы берете только те биуды, которые наносят массовый урон. Не нужно брать соло-таргет, если вы не знаете, что делать на арене будете. То есть, парные кинжалы берете только в том, в том случае, если играть умеете. Блять, хил. У нас хил чё-то не... не получает хилить. 8-3 шмотки. Так, пойду. попробуем найти стульчика. Есть ли вообще на, на арене стульчик? Ну вот, фаера у нас можно назвать стульчиком, но он отыгрывает нормально. Не стульчик. Оп, вот парники. Парники соло урон берут только ради того, чтобы убить Хила. Если вы Хила не умеете убивать, не надо брать. Слышишь, я в первый раз увидел у противников звание золото один. Где? Капец. А у противников эти маркасы. А. Чети 149, да. да? У него даже 100 миллионов славы нет, у него уже тысяча боев, Почти две сырные. Вряд? Я думал, я много играю. Живи. А где наша команда? А, мы проигрываем, да? Мы проиграли. Да, у них есть и маркасы, они вообще противные. Мне хил вообще не лечит. Смотрите, хил бегает, меня не лечит, хил. Ваша основная задача — убить хила чтобы он не лечил своих ДДшников и танков, возможно. У нас опять хил умер. Так, у нас хил... У нас ел или нет? Как думаешь? Останки есть, да? А, это мистик. не убили. Ну, видишь, вот им маракасы дали защиту, и они еще отхилятся от так <соспалис> Так, Бобби, расскажи про арену что-нибудь что я не, не Ну что все зависит от команды да то еще э, э... И... а в большинстве от хила то есть э, все зависит от хила то есть э... ну и не только в... В... В зависит от того выиграете вы или нет в зависит от, э, хила, э, от, от хила в первую от хила и, и от от команды если от, команда... от команды и вообще от всего то есть точки вот э, они у нас выигрывали по точкам в принципе и вы вот должны были то есть две точки они вот, э, три то есть у них точечки каждую минуту, если у них три, три камня захвачены, то они по 20 каждую минуту тикают. Объясняй. А за один килл по 7-10 по дают. А что за 20 минут? Че, 20 секунд че тикают? Очки тут в начале боя дают и нам, и противникам по 150 очков. У кого будет меньше, то ты проиграл. То есть у кого быстрее дойдет до нуля то ты проиграл. А тикают? Объясни. Тикают. Ну, там же э, эти кристаллы, они же не просто так стоят, для того, чтобы они просто так стояли. Э, то есть, если у, у тебя два, у нас два захвачено, а у них один, то каждую минуту там будут, будут, будет тикать нам по 10 очков. То есть, у них будет забирать 10 очков. А у, а у нас 5. У нас 5? Не-не, нам ничего не будет за, забирать, если у них один, а у нас два. То есть, если один захвачен... А у них два, то, то у, нас... у нас 10 будут забирать, если у них два захвачено. Если у них два, у нас один, мы им ничего не будем забирать э, точками, а они нам будут забирать по 10. Каждую минуту. Да. В общем, знаете, если... Знаете, что главное, захватывать точки. А... Вот. Так, еще молодушка. А что у нас вообще этот боевой шест сделал? Боевой шест, я видел, он неплохо достаточно, Он меньше всех урон нанес. Меньше всех, но я видел, он там дорезал кого-то. Дорезать моя задача. Это да. Спасибо всем за просмотр. А, ссылку на тиммейта я спа оставлю в этом в описании или в закрепленном комментарии.